Mm. <music> Резкий рост численности видеоблогеров наблюдается с 2005 года и связан с появлением видеохостинга YouTube. Это позволило любому человеку, имеющему камеру и доступ к интернету, снимать и выкладывать видео в сеть. И по сей день YouTube является основной платформой видеоблогинга, удобной как и для самих видеоблогеров, так и для их зрителей. Студенты Казанского федерального университета также становятся известными благодаря YouTube-пространству. Как удалось добиться популярности на просторах интернета, нам рассказала Диля на Луне. И вот в ходе вот этих нащупываний, когда я пыталась сделать и того, и чуть-чуть, и этого, по чуть-чуть Выяснилось, что снимать видео это наиболее оптимальный такой вариант И к тому же было о чем говорить, был пройден такой этап переходного возраста Когда ты уже многое пережил и можешь поделиться каким-то маломальским опытом Каждый твой поступок, каждый выбор, каждое слово должно быть искренним и от сердца по словам Дили, именно это видео задало направление всего youtube канала с момента создания роликов прошел всего год, но за это время девушке удалось набрать аудиторию численностью в 325 тысяч зрителей, однако не обошлось и без хейтеров, благодаря которым Дили стала только сильна духом. Это. Нет, нет. Людям это не понравилось, но они же до сих пор смотрят, значит, мне нужно продолжать это делать. Аудитория осваивает новый формат развлечений и получения информации с огромным успехом. Можно с уверенностью утверждать, что довольно в скором времени видеоблоги станут активным игроком на рынке информации, достойно конкурируя с признанным лидером телевидением. Екатерина Чаплыгов, Регина Лешко, Владислав Михневский, Универньюз.